Здравствуйте, меня зовут Людмила Павловна. Я обратилась в юридическую компанию «Опора», потому что в одном банке я взяла кредит, и там недобросовестные работники постоянно нас, как он нам предлагал, снижение процентной ставки, а сам постоянно оформлял новые кредиты. И в конечном итоге, когда год уже подходил к концу, у нас накопилась сумма почти к миллиону рублей. Мы не смогли это платить, потому что пенсионеры, заработная плата была небольшая и пенсия небольшая. То есть все это уходило на погашение. Мы через интернет нашли вот эту компанию «Опора». Сотрудники к нам очень хорошо отнеслись, внимательно, и заняли нашими делами. Все дела они проводили без нашего участия, то есть... Мы только предоставляли то, что какие документы нужны. Суды прошли нормально, то есть меня уже признали банкротом. Я очень рада и большую благодарность выражаю юридической компании ⁇ Опора ⁇